Здравствуйте, подписчики моего канала. Сегодня хочу поговорить с вами о водопое для моих куры уточек. Вот у меня здесь а, находится три канистры Вот эти канистры по 51 литру это вот черная сороковка. Также я добавил еще на 130 литров еще одну бочку вот они с помощью шлангов крепится в бочку здесь у меня краники есть Но вот эта 130 литровая бочка это в основном для уток в основном для уток по елочке она ниже стоит так что у меня здесь всегда будет больше воды то есть утки мои без воды не останутся а здесь у меня система вот сообщающихся сосудов вот они там в бочку входит через кран тоже есть бочку вот этот черный можно отключить и вот они наливается вот так вот наливается через шланг через шланг наливается там стоит в принципе вот здесь стоит и вот там стоят эти ван как в бачке в унитазе такие ограничители Невантус а... Ну в общем клапан стоит Как только набирается вода его, ну, Он отключается Дальше вот У меня Вот она пошла Пошла труба, Пошла наверх В клетке что в клетках у меня была вода мне нужно обязательно, чтобы находились высоко бочки. Вот там, вот в клетках, там, же идет, вторую клетку. И у этих вот делок тоже вот идет, каждый идут... Поилка. Здесь этот пластиковый шланг двадцатка. Не шланг а труба двадцатая. Вот с такими фитингами. Можно, в принципе, сделать шланг. Ну, и буду переделать, Чтобы у меня шланги все шли с этой, снаружи, не там. А то у них есть привычка садиться на эти шланги. И разбалтывать. Вот там вот тоже самое у них по елочке. Труба проходит. И здесь на самом деле поелочке приходит. Ну вот как-то вот так вот. Так что в общей сложности у меня получается 2000. 260 литров воды. Теперь я думаю должно хватить на всех. Топилочки подстелил, чтобы они сухенькие были. Ну вот как-то вот так вот. Всем до свидания.